Всем привет дорогие друзья с вами был Black Channel, и сегодня будем начинать проходить метро Ну, как я и обещал все таки мы будем начинать проходить все серии игр от метро 2033 last light и вот исходусом закончим потому что это самая последняя игра которая есть ну пока что есть если будут выпускать конечно я обязательно пройду я люблю вообще серии игр метро так то будем Сейчас начинать. Проходить на да, вот новый слот. Нормально, нормально, он вот всегда нормально будем проходить. Возьмите обязательно что-нибудь сейчас покушать вкусненько, потому что сейчас будет очень интересное прохождение наше. Начало, сейчас я посмотрю, как эта игра помню, будет. Получается, Ратю, Артемка выжил после событий Last Light, хотя он взорвал вроде И бы метро, я помню. Были Не, d 6 точнее. Мы жили там, наверху. А он ну все в пробках робках, в офиге? Да. Мы возводили огромные города и, да. и стали. Мы океан, А теперь все города разрушены. Себе Взрыв. У, все хана. Апокалипсис. Велизит. Но мы уже въехали метро. Рожден, а кто это сделал, кстати, я не понимаю? Воздухом, я Прям не летит. Все бегут люди, ну все, все сдохли, походу. Те, кто не успел убежать, все просто подохли. Они уже на улице были так-то, у них шансов выжить очень мало было. Ну, там мало выжили, серьезно. Из, сколько там миллиардов? Всем было, было, да? Выжило, наверное, не больше ста тысяч, я уверен. Ну, мало очень. Тем более их уже убили. Че убили сразу? За что? Странно какие-то. Так, пропустить... Не, я хочу посмотреть, интересно. Ну, чуть-чуть хотя бы посмотрим, что. Типа мы выжили, типа все хорошо. А сколько выжил мне интересно просто. 7 да. Войне. Всего, 50 тысяч? всего 50 тысяч человек. Ну, это обычные люди. Скорее всего, там будут группировки создаваться. Чудовищами. Да, чудовище появились. Ну, не скоро. Если И там было апокалипсис, то ну, там много этих ракет пахнуло названные братья бойцы нашего ордена в этой. понятно а можно пропустить да? это конечно очень интересно но смотреть это долго будет очень Ну мы поняли что все почти подохли там 50 тысяч выжило. да вот так вот москва сейчас выглядит хотя в принципе хорошая москва была красивая а тут руины все остались то а тут даже если посмотреть припять то она и получше выглядит серьезно ну, да, там деревьями все обросло но хотя бы дома не в таком состоянии намного лучше дома а тут реально взорвалась раке... эти ракеты и апокалипсис произошел он летают эти дракончики наши ага из Майкрафта прилетели сюда Из зендеры да все машины ну все в принципе да какие были в метро по-моему город еще хуже стал мне так кажется за два года еще хуже стало реально или это просто другая часть города мы не смотрели о, тут левый, а нет, да не левый, чё, кто это вообще? Это какие-то хамелеоны, что ли? Хамелеоны тут валяются, нормально. Так, радиация шкалит, да, у нас тут показывает. Я... Не показывает, а я слышу, что радиация завышена. Надо быстрее, артем лезь. Сумочку не забудь свою. Да, обязательно, а то... Там мой вот артефакт ищет, наверное, а может быть и нет, не знаю, что-то мычет. Так, ос осматриваемся. Что там? Канализация? Нормально, бушует немножко. Но. Противогазик себе разбил, ну красавчик. Так, бутылочки, что-то тут непонятно. Так, давай фонарик урубим, наверное. Так, мужик, у тебя что-то есть? Нет? Ну тут, по-моему, графика намного лучше стала. Реально, графика намного лучше стала прорисована куда нам идти мужики у вас что-то есть нет поделитесь нет э, не хотят ну ладно не хотят значит не надо значит это не сегодня алевы не и хам... алевы все бегают а вам да нормально д д д чтобы зажечь сжигал а уже д раньше м было так. У, у тут скелетиков много. Походу не только я пытался сюда пробраться. Это тюрьма какая-то, блин. Так, что-то у вас тут есть, нет. А, типа можно что взять? А, зарядить? Нифига себе, тут анимация даже есть. Зарядки. Перезарядки. Ну да прикольно. Тут еще патрончики валяются. Нельзя. Ну ладно. Так, ну тут метро ехали, все хорошо было, да, они думали, нормально до работы-то А нифига тут подобного. Не доехали до работы. О, пауки прям лазят. Да вот цепитесь нормально все. Так, радиация шкалит опять. Шалит. Кто это? Кто тут? О, начинается наш трэш. сейчас будут разборочки небольшие да кто откуда полезет а как вы думаете ваши догадки меня чувствую что тут это сейчас махать будет какой-то здорово не только не успел еще вылезть меня уже убили О себе не-не-не-не-не, все хорошо. Мы пробежим дальше. Давай, давай. На-нафиг. На-на, что ты? Все убил. Все убил я всех нормально. Все всех завалил. Так, давайте дальше идем. Все вроде бы хорошо. Надо, короче, спасаться отсюда. Колокольню давай быстрее, давай открывайте тени, она сейчас будет, я чувствую. Открывай, давай, нормально. Блин, ржавое, конечно, говно. Ё-моё, быстрее открывай. Всё, не, да прижал. На тебе, на тебе в глаз. Не вилкой, но ножом нормально. А чё ты, чё вы в ноги кусаете? Офигел совсем на тебя вообще и тебе на сейчас я тебе дам вон тебя на тебе в рот да, духов... да я тебя вообще челюсть проколол как ты с ножом еще в челюсти нормально тебе -мо. нормально чашлычок будет Сейчас будет неплохой шашлычок, можно из этого сделать. Из хамелеона. Знаешь, какой вкусный будет вообще? О, ма просто. Вкуснее будет из -за... говядины и свинины. Намного. Но вроде бы нормально, но немножко, да, ранен. Мне, конечно, покусали, блин. Хамелеоны эти. <laughs> блин. Мутанты. Все, нормально, тащим меня. Да-да, я, да, да, я герой, да. Как-то против 10 миллионов выжил еще. Еще на улице там где-то шлялся, непонятно где. Могли меня еще там убить. В принципе, я же не смотрел, что там было. Я же пропустил, молодец. но мы там что-то интересное было. Ну да ладно. Интереснее это уже сюжет свой, геймплей. Вот же... он... Конту... А, так я в дышать все-таки выжил? В Д6 мне говорят. А как я выжил? Я же прям все взорвал. Стоп, а как я реально там выжил? Там же весь все, да, весь дышать взорвал. Даже не, Эй, даже в окраинности дышать взорвал. Как я выжил вообще? Ну да. Но я и не слабак я вообще как-то выжил после вот этого всего. Да. Прям реально через э, капельницу. Ага, потом я сдох из-за того, что мне там кровь другая, блин, была. Группа там другая совсем была. что такое? Я в больничке, да? <laughs> ну да, это обычная больничка. Артем проснулся. проснулся да. Доктор сказал, будет хорошо. Ну, конечно. так там пару раз укусили за ногу, но ну, а так все хорошо не будет. Решила. А что если ты в следующий раз не вернешься? Ночь не вернусь. Я и, и так взорвал нет, дышать, нет, как нет, ты нет. выжил. Я не знаю, Шукет. Не говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Не знаю, может быть и нет. Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Нет, О все выжили. Здравствуйте, не, ну и какой мы? 50 тысяч человек тоже выжило. А ч там. Это мельник? А как он выжил? В смысле он жил тоже... А, он в этой части, по-моему, сдохнет, да? Я слышал. Наверное. Ну, Что бы, это Анна? Что вообще все поменялись так? Как будто не два года прошло, а двадцать лет. И мельник постарел очень сильно. Уже дедом стал. Я ж помню, он молодой был. Есть метро и точка. Больше никого. Есть Метрому еще земля и нормальная. Я, что метро, есть еще есть Москва и все есть. Да, у него <служивание> только метро и <служивание> есть. Ты, <служивание> я вижу, уже в норме. Все, можно Это идти вы опять вылазить из, из этой кануры. Обсудим ваш переезд в полис. У него протезы на ногах, я смотрел. Реально, у него протезы вместо ног. Мне ноги оторвали. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз. Нет, конечно. Я буду еще все метро исходу и тут... Всякой фигней заниматься и мир спасать. У меня ничего не получится, наверное. У нас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненых. А вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной несправедливо как то не считаете Мне нормально все я хотя бы как то узнаю что творится в мире я могу посмотреть а вы тут сидите в грязи в болоте он капает у вас там что то я считаю тоже это не совсем правильно я не хочу оставаться в этом месте вообще в грязи в болоте ну реально тут везде все грязно как вы тут живете вообще антисанитария полная просто так куда мне идти? Сюда, да? да. Что-то не болтают, там бар у них тут, ну да, все как и было. Здорово всем. Конечно. А это что за китаец? Не, не, не, я сдох. Это уже не Артём, это уже другой человек. Да нормально все, Реально. Задолбали уже. Два часа? Два часа, чтобы набухаться? Но я уверен, с такими э, друзьями это у меня получится без проблем. А он вообще... Стоп. Сэм? Э, стоп, а Артём же русский, а Сэм, по-моему, вообще не русский. Я ж помню, да, он... Он с Америки приехал. О, нормально, сейчас начнется веселье. Что-то радио немножко барахлит. Ну, в принципе, не удивительно. Опять тишина? Да, да. Лично я, Артем, слышу тут одно, когда О, там клавиатура, кстати, лежит. Нормально, кто-то в дотку играл, тут взял и и все, и взорвался дом его. Да, это просто вороны мутировали вот и стали вообще драконами. Не, я еще погуляю, тут еще посмотрю, радио послушаю. Я бы не жить где-нибудь на берегу океана или в лесу. Ну, не знаю. Только толку таких мечтаний, когда мир молчит. Действительно. Молчит, Артем, потому что умер. Ну да. И все, в принципе, 7 миллиардов тоже. Вместе с миром. Так, сейчас мы куда пойдем? Загулялись мы. Пора фильтры менять. Загулялись, да, реально. А что это, ламповый телевизор? <связывание> да, <связывание> нормально все. А клавиатуру можно забрать? Ну, реально, поиграю немножко дома. <связывание> так, это какой? 91-й год? Да ладно. Серьезно? 91-й? А как тут клавиатура 2010-го лежит? Да <связывание> что <чё> за фигня? <связывание> а почему <связывание> это? Он меня не любит, <связывание> что ли, опять, да? Так, это что? А, скучный плод. А, ну хорошо, наберу его. Угу. Видишь, Хотя, наверное, уже можешь? сдох. А, у выбыло, а что вашу там вашу у них? Тут что-то есть интересное? Нет, обычная квартира. Да, в основном то же самое, в принципе. Нет так никакой разницы. Если там так такие ракеты полетели, то я уверен, там на на всю Россию Конечно, точно такая хрень происходит. Полис, а? Отец... а тут вообще нормально, тут кухня э, в таком положении Потому офигенном что, мы, то... находится. как она тут Я еще лера. стоит. Со своей а, квартира. Так, одному... да, квартира какие-то разломанные. А тут, э, по-моему, параша находится. А здесь э, это магазин? Ух ты, блин, что ты меня пугаешь? А? Пугаешь, и пугаешься, задолбал. Я хотел посмотреть, какие красивые манекены стоят, а я думаю, где тут Лёва начал стрелять. Заклинило? В смысле заклинило? Как заклинило? Не понял. Нормально она заклинила просто? Чел валяется. У тебя что-то есть? 14 патронов. А ну, значит, уже военный был. Или сталкер такой. Ага, теперь здесь... Что там? Не, короче, почитаю, что у нее тут фонарик. А, фонарик, да, важно очень. А, это библиотека типа, да? А, это в, в, в... морской бой. А, морской бой можно поиграть? Фильтр. Да, нет, когда буду задыхаться, да, и буду менять его. Пока все хорошо. А, что? Идем. А, а, что это тут написано? Наш... Насо... особую станцию? Нам субстанция. Субстанция, ну понятно, все и книги какие-то есть? Что-то книги вечно разбросанные. У вас книги есть челики? них книги есть, короче. Где-то вот тут книга лежала. Я забрал ее нормально. Все теперь ходят через автобус. Ой-ой-ой-ой-ой, зря мы сюда пошли, я так думаю. На БТР залазь. Или чё это? Да? Ну он, Это танк вообще. Чё да тут танки удачу, делают? Нормально? Танк стоит. Нифига себе. А это чё, москвич? Серьезно? Да ладно, москвич. Это пазик стоит. Ну чё тут удивительно. Пускай идут тебе куда хотят. -мо! Не, против них я, я думаю, что это не, не, нет смысла шигули шигуль стоит Ну и нет никаких паркур паркур паркур а не паркур говно Ну тут паркур, паркур не прописаны не прописали ё-моё сейчас улечу куда-то без да все нормально все они ушли все хорошо все жизнь налаживается так, куда нам идти? Подскажешь мне? Буханка стоит. Ну, короче, тут побольше машины есть. Протереть. Ты что, дебил, зачем ты его снял? Да, ну нафиг, я лучше буду замерзать не ⁇ Взял его, снял, офигел совсем. Это, наверное, другая ПН или что это вообще? Ничего ну, что страшно, буду и с обычным противогазом ходить. Как, что делать? Посадить? Нормально, давай. А как я буду или есть? А про меня забыли, по-моему, немножко. А, не, про меня не забыли. Я думал, придется внизу оставаться, прокурить как. Москвич упал, блин. Все. Чуть не упали. Блин, опять снег, буря началась. А куда дальше? Нормально там поезд. О, машинка нифига себе. Пойдем, давай, как она телепортулась сюда, я не знаю. Мы Но нормально на, на машине приехали за нами. А, все-таки это не те были. Люди... Это все-таки были хорош, не хорошие, нехорошие люди. Блин, это походу опять какие-то монолитусы. Да. Двоих ждем отсюда. Разобрались бы сначала. Надо было не садиться в машину, всем попало. А ага, я, а батя говорил, не надо было садиться ко всем машину. А он, не я, а от Артёмка не послушал. и Мама тоже говорила, нельзя садиться. А нахрена меня вырубили тогда? Можно а... А тут эти То, дебилы, да, они у них даже лобовухи нет, они просто не наугад Вести едут куда-то. Но это конечно, ну да, 6 может жить можно. Какие-то э, хамелеоны, какие-то бегают мутанты э, с, э, с, э, с волосами. Ну, в принципе так жить можно, да, действительно. А смысл? Мы вообще где, вы, я не понимаю. Нас жалюзи повесили и хрен ты поймешь, где мы. Бабка и пацаны. Вот. Ну вот я не знаю, да. Разберутся. Какие-то солдаты, это мотолитовцы. Я, я серьезно не говорю. Даже без противогаза ходят. Даже бабку не пожалели, походу. Вот это зря. Да успокоился б вот это я же говорю что я проиграл ну ⁇ -мо ⁇ ну как так то ну я тут согласен серьезно вот здесь я согласен артемка как-то странно поступил на нахрена эти у них автоматы есть ну бабку завалили за шо? а бабку зашел Бабка стояла, тебе никого не трогала, все хорошо. Против А как я выжил вообще? Не что же шамалюнли получается, не нехило. Против вас отдай. Так, вроде бы живой. А что с бабкой? Бабка живая нет. Бедная бабка. Ну как так, ну блин. Ну, короче, тут, походу, ни одного меня убивали. Так, надо, короче, идти отсюда. Давай, поднимайся. Хотя, не знаю, как я буду жить дальше, если меня прострелили. Здорово, пацаны. Вам немножко не повезло. Нет. Да, о, аптечка у тебя есть. О, красавчик, спасибо за аптечку. Я себе возьму. А колоть как можно? Вроде бы хорошо стало. А, все, птички я прострал. Молодец. Так, мне получается куда идти. Не, протирать я не буду. Я знаю, что он снимает противогаз на эту клавишу. Не буду. Я лучше буду с э, таким противогазом ходить. Он сам со временем протрется. О, так сейчас мы их и завалим, наверное. Ну, конечно, собачку жалко было. Ну хотя, в принципе, она меня укусила. Он не убил ее, не мог с локтя убить овчарку. Это невозможно. Овчарку даже с автоматом эти выжить. Ну, если пулю расстрелить. Он ее просто вырубил и все. Так, тут мутанты. Мне внезапно, что они тут делают. Нормально. Так. Аптечку там особо мне не, по не помогла бы, конечно. Молоток, бери. Бери молоток в руки, нет? Не хочешь? А, у меня нет фонаря. Это плохо, конечно, что у меня фонаря нет. Стражи? Какие стражи? Хана. Раб рабочих? Блин, откройте дверь. Все, меня нету. Да, вы идите на шум, а я уйду подальше куда-нибудь. Понимание. Включение поворота Ты это не открыл. Не открыл дверь кто-то? Группу послать? Да, надо ее послать нафиг. Отсюда. Ч ⁇ этот поезд? Нифига себе. Тут оказывается поезда ходят. Нормально. Их походу еще не угробили полностью. Они все-таки еще ходят. Блин, ну тут, не, ну, конечно, не так уже низко чтобы прям ползти можно было на корточках хотя бы быстро пройти старика старика на ждать толстя, о кого-то еще убивать не будут не в Смотри, если выйдешь, значит, они меня не видят да надо мужика спасать наверное да согласен вообще разбинки А я тут, здорово. Нет. Не надо, мужик. Человек? Нет, страши вон, хамелеоны, это хемильона, это все, они там уже где-то вы... бегают. Вот так вот. Так это про вас да, это Артемка, вообще-то. Да. Вы да. А, ее не убили, получается. но бабку убили зато. Так, ну тут ничего делать нечего. А, ну, аптечку можно взять. не знаю, что надо делать. Себя. Не знаю, будешь делать моих моим. Базой. Потому что мне надо как-то выжить. А куча, но в обход может и Топ они не закрывали дверь, серьезно, они тупые, что Идёмте. ли? Не Заметят, и конец нам обоим. Ну да. Я побегу Он туда. Свет лучше не Я отключу свет. Все, цвет вырубил. А не хрен вам тут. Видать, не дочинили, Тебе, а ты не боишься, да, что тебя спалят? Блин, а как на свет не выходить, если там будет все равно? А так его знает получается но ну, ему ничего не будет если хотя в принципе должны его убить были потому что он же все таки тоже там в плену был у них и выбрался из клетки читай ну покороче говорит его возле стены держаться не да ну я прыгнулся и чё да я вижу типа здесь Да я думаю это не поможет они же не слепые Надо не точно. Вам за мной Идите на Я лезу. Не, все хорошо. Нормально он меня спасает вообще. Так, там дальше вроде бы. А ну там, блин, кто-то идет ко мне. Так надо. Ну так... Придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Ага, и как это я должен вырубить его? Что ты там пугаешь? На тебе! На, на! Ч ты плохо тут чинишь мне? Лампу выруби. А то меня реально спалит. Так, идемте. Вс, пошли. Погодите, погодите. Тут свет включили. Ну реально меня сейчас спалит опять. Я не хочу ещ ⁇ раз умирать. Ну, будет плохо. Как? А, серьезно? Да ладно, нифига себе. На. Там что-то есть. Все, быстрее, быстрее. быстрее. Открывайте. Да, быстрее открывай мне эту дверь. На тебе еще мусора Все, давай. Спасибо, все, я побежал. А, тебе хана, походу. А, мол она сказала сама за меня. Ой, да, нормально там. Ну, реально плакат с ней. тоже же за 91 год, да? Или какой там год? А, даже 86. <ган> нормально какие то тут все плакаты старые все. себя убей а поздно тревога я тебя убил ты реально вырубил всех <ган> что за бред Тема, тем, Господи, живой. конечно я бессмертный я вообще Дай! после такого выживаю да ладно я даже не я даже не слышал чё ты командир давай компьютеры себе попорт правильно молодец давай стреляй в него, командир ну молодец ты компьютер себе сломал ты понимаешь вообще ты компьютер сломался ты понимаешь теперь все вам хана все компьютеры все поломал молодец Конечно, Москва не слышит. Москва вообще сдохла. Там 50 тысяч осталось всего. Там все и вообще, все сломал. Ты понимаешь, что Я не книжки читаю, и вообще тупой совсем. и начал стрелять. Ну, совсем ненормальный. Брат? А, ну, ты, такие тупые братья, серьезно. Да? Да ладно, прям Новой Зеландии дошло? Ни хрена себе. Ну ничего страшного. Нет, тревоги больше нету. А вот она уже. А нет, это не охрана, это мой друг. Да, Ермак еще то с нами. У меня автомат есть. Лежало, а это надо что такое? Бежать. Ножик? Ну, ножик Ха полезный, да. Почему реально охрана? -а. е Ничего себе, тут прям подставился наверное, надо идти. Идемте ну может быть эти повезет а потому что вот так вот хорошо а, а, а походу он тоже таким же как и я был а потом его в плен взяли и машинистом стал ну как и я почти я если меня там в плен взяли то же самое было Здесь враги. да ну это не удивительно, Москва ж такая всегда. А, не забывай про датчик. А у меня фонарик не работает, нет? А так кто-то еще стоит. А, да? Ну ладно, не буду. Так, короче, я прикладом тебя убью сейчас. Игрик, ну как ты думаешь, игриком тебя, да? Ну игриком убью. Блин, да я уже убил его, ну! Стоять! Офигелший. Аптечку. Вот нормально. Полегчало. Так, где кто? Нету никого. Нифига себе, аж подпрыгнул. Так, вроде бы что-то есть, Да. Да дай мне патроны, нормально все. Так, нормально все. Да. Так, там снайпер сидит, я вижу, вот он. Офигевший совсем снайпер. Отказал вздыхать. Все. Больше снайперов нету. Так, система тут не работает. Немножко, да. Все, я бегу к выходу, меня задолбали нет я все я пошел а это что лучше будет всё, оттём, а снимать ну надо искать его что тут у нас есть а нормально патрончики всякие неплохо мне это нравится вот а вот паровоз а вот и гермак там бегает там вы будете уходить нет свет вырубить а я тебе говорю, там не группа, а, группа в продолжайте патрулирование двора и генераторной группа а проверьте золный треток потеряна связь так возле охраны кто то есть так, вроде бы. Ч, реально стартует? А -а -а. Вот и Идет на а че не А ч мне делать-то? Мне наверх наверное вылазить, да? да тупой, или, тупой, или, тупой. На так, вроде бы нет никого. Вы, я, наверное, правильно вылез, надеюсь. <звырщатся> Давайте, иди сюда, я я пойду. в смысле Ладно. Пройдусь, гляну, что там. а никого там нету все ты уже провалился по текстуры <с> нормально че провалился по текстуры почему бы и нет ермак ты как нормально а тебе живый, да я вот моя я молодец уже я в основном все делал а пока она тут была нифига а как в смысле а как она тут оказалась она же вроде бы на вышке была. В смысле, как И тут оказалось? Нормально. Она как-то уже на паровозе оказалась. Нормально. Они что-то совсем тупые, что ли? Настолько? Они, походу, не заметили тоже. А как там не заметить? Там же везде есть охрана. Через низ, да, было легче. Вот и нет охраны больше. Была охрана и нету охраны. Убивай он ножом. На Натя На -те, борщ. Всё, нету больше. Да стой, нет, надо... Было патрончики залутать, вс залутать. Вот он бежит нифига себе там что происходит за нажимаю y почему он аптечку не использует а нет не получилось а я тоже упал да вот так вот кто-то взор взял взорвал мне блин, плен все пояс поедем на поезде? Ну ч нет? Ушел отсюда, я сказал. Пошел нафиг. Еще охрана, Где охрана? Да нет больше нет никого. Нормально, садимся в поезд, поехали. Так, кто тут есть еще? не знаю, больше ничего нету. Да-да, давай. Да, да, давай. давай Ч ⁇ будем поезд заводить? Нормально. Рычагом заводится? Так, по-моему, там по-другому немножко. Да ладно. Ч ⁇ поедем. <свист> Эй, без нас уезжает мысли а я думал мы вместе с ним нет мы в поезд едем все хорошо главное они не пострелили бы ну да так все хорошо все поехали конечно здесь мы, А вы будете как лохи стоять и, и все не будете просто стоять Такие, а, чё, в смысле, а как, а мы же убивали, не получилось до конца убить, даже какой-то чел вышел, а это плохо, вот это не что-то мне поезд сломают, чё поезд сломали мне, да? что происходит? База взяли машинистами. блин, все-таки взяли, а как они тут оказались? Я же вроде бы уже уехал. Князь? Какой князь? Мельник? Да, это оказывается, да. Это мельник. Всем так, всем заткнуться. Невероятно. Невероятно. Да, о, я тоже в шоке. Как в мельник оказался? Получается, да. Они... Как вы тут а а вот так, вот как веков и веков не веков веков. А ты тут оказался. А это кто? Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва Конечно, да, не одна, там всем есть города и боги мира. Как будто там реально одна Москва. Как будто они с Москвы никуда не уезжали никуда. там бред. Опять, что Дальше Москвы лет, уже нету больше новое. ничего, да? Они думали. А так это Ермак, пойдется, откуда мне противогаз пойдется? появился? Они Ми ну, Ермака противогаз, стальки оказывается, стальки есть. В Москву им сейчас возвращаться нельзя. Нет, но надо, надо куда-то ехать. Новосибирск, наверное. Ну, в общем, увезти их надо, пока все не уляжется. А да, надо куда-то уехать. Тем более у нас Слышите, поезд, есть что мы не уедем. Нормально и все, и все и будет. имеет Я не буду, но Конечно. Конечно. Конечно. наши, а Да, наши. Ну чуть не убили наших, но ничего страшного. Хотя есть! убили. Да, вы наши, но меня три раза уже убили. Или сколько? Четыре там. Ну, наши зато, да? На свежий воздух. Не, лучше не надо. Он ни хрена не свежий. Все равно против придется ходить. Он не свежий уже. Как никак. Да. Ну как сгорел? Разрушился, да, согласен? Ну нет. Да, такие есть. И не только Москву, и весь мир почти. Если там никто про Москву дальше не говорил, если даже никто не знает, что дальше в Москве происходит. Отец врал. Ну врал да. Тебе, мне, да. Ну все да, все я согласен, он предатель, конечно. С этим не могу согла не согласиться. Но все равно как, как никак он герой. Все-таки. Хоть он и предатель. А это кто? Это все таки те челики? А ч че они тут. Отец. Да, сейчас пошли нафиг. Ну да, такое себе, конечно. Пулеметчик опять, да? И самовару уронили Ну круто. Блин. Конечно, я так я мечтал, что мне будет ее стрелять офицеры Это было Ну все, хана тебе, Леша. Черт, Порядок, царапина. Да, царапина две пули влетела в плечо, ну царапина, подумаешь. Нормально, можно воевать дальше, чего нет. Сейчас замыварчиком приложим и все будет хорошо. Ага, ты нет, потому что начал шмалять у невинных людей. Да там у них все что хочешь, может быть. Да почему я со временем? А потому что Артём всегда должен, блин, страдать. Ну да, в принципе, так мельник решил. да, хотя бы я, может быть, выживу. А, кстати, я не с мельником, я не один иду, а вот с этими чем пацанами. Да Потому что мне дадут бомбы, бомбы, нифига, нам не нифига ты себе. Не бывал дальше, а, мы а, ну да. Ты а ты, Блин, ну я не думаю, что... Вы а, вы тут вы разу разу разу а, тут даже есть машина у них? Так, это она нерабочая получено было. Нормальненькая. Так, пацаны, здорово, я вас обойду. Вы же не против, да? Да, конечно. Все, слежать. Просто такой взял об вагон, убил и все Вырубил. Конечно, сейчас началось, уже началось. Не себе у вас тут броня нормальная такая. Не-не-не, я с вами не пойду. Вы мне нафиг не нужны, я хотел бомбу заложить вообще. А как меч кидать? Здорово, мужики. Нет, не помогут уже. Всё, ты... Нет, все будет хорошо. Твоих, твою, да Что -то там орешь, вообще, вы... я тебя убью, нафиг. Да-да-да-да-да, да-да, давай, пытайся, попытайся. Давай патрон потратил, молодец. Молодцы, патрончики потратили, красавчик. Это убить, а где не со всех сторон, что ли? Блин, я походу аптечка закончила. Нормально. Блин, да почему патроны вот вовремя очень заканчиваются? Получает фильтр заканчивается. Ну да, конечно, так я тебе поверил. Да, не стреляй, вообще стрелять не буду, конечно. Вообще трогать даже не буду. Просто возьму одну пульку, выстрелю и все. Пошел нахрен. Не стрелять, офигел совсем, не тут обозвал всех шумов Как можно вообще? Ты ч, охренел? А ну-ка открыл. Он сейчас закрыл от нее. А не стреляют, я просто подорву а и все. Меня, я, я, я. я просто подорву и все. Я больше ничего делать не буду. Да, молодец какой. А все равно разбился под поезд. Стоп кран. останавливаемся, я сказал. Сейчас будет взрыв. Давай, утепивай, я должен перепрыгнуть. Еще. Давай, ха Нормально все, вам... Нет, ты сейчас упаду еще. Давай, нормально, Артемка. Помогай мне. Князь. Князь, серьезно, князь. Все, подрывай, давай уже его. У меня там бомба есть. Я под. пум, и все, бам, и все. Кто-то пухнул и все, взорвал здесь а в ту... поезд. у oh, yes! It is very good! Ну если бы я бы там остался или там щел вместе выпрыгнул, как этот дебил, блин. Ну, да, наверное, не остался бы цел уже. А так нормально все. Мы не а самые настоящие... Ага, а, жесткие предатели. Воражишские девственники. Да, да. Мы, мы, стоим, в... сотни километров... мы стоим сотни километров. Мы стоим сотни километров Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все показывают потому почти все нормальный показывают фон. Почти Будто заговорились, но это потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не но понимают, что делать дальше, а лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, и что командир, понимаю, которому что я, я до сих пор доверял, безговорочно, будет очень убедителен в этих и ответах. Надеюсь, что командир... надеюсь, я тоже. Зима. Так это февраль вроде бы уже заканчивается. Уже скоро весна будет. Ну, конечно, весна тут не будет, чё? нифига не скоро весна хрен знает когда будет в апреле наверное это 22 наверное Потому что тут же все похолодание о солнышко даже ни хрена, даже метели нет вот это прикольно да надо... так что счетчик нормально ну вроде бы нормально там счетчик да Ч ⁇ -то это странно. Значит, не врали. Да нет, как кто, странно. Кто не, как-то странно. А, а потому что, что они дебилы, не дебилы, они мозгов, мозгов не имеют. Значит, это же кто? Князь был, да? Или кто это вообще? я вроде бы князь там не был. Не нет, не оконченный. Не Она бесконечно будет идти, я серьезно Может, говорю. И Апокалипсис тоже, кстати. Он будет всегда. Я даже уже не знаю, что делать. Мы уже три раза, не сколько, два раза пытались его прекратить, не получилось ничего. Так, что это молчит радио? Ну, радио, да. Не работает немножко. Да. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не на нас новые боеголовки понятно что нет нельзя это было тайно рентгенами то да сколько там рентгенов было нормально я за я... путешествовал зато Расскажешь, сдохнешь. это и так сдохнешь идиот Есть. да ладно его так и зовут серет да ладно были нормально у них и там имена или не имена даже клич клички постарайся ковчег чё ковчег будем строить Поиск из строя радиостанции. И, а, и, и чё? А Очень да, интересно мне этим заниматься вперед. вообще. Вперед. Что ней... Что-то хрень ничего не слышно. о Особый комитет, что... комитет какой-то говорит все кто... кто существует всех, всем, кто... всем кто хранит верность присяге, объявляется общий сбор общий, общий сбор, сбор об... короче будет сейчас 1, 8, 1, 1 всем 1, а что это значит общий сбор. и чё общий это координаты типа да или что это 1 -1 очень интересно Но ну, может быть и нет. Ага, да, Ясно. И всё, ради уже заиграла нормально. Такой. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Наверное, да. да. Именно это. Проект Ковчег, это целый подземный город. Огромные запасы техника. Лучшие специалисты. Ну, которые выжили, Суду да. Там всё руководство страны. И они начали возрождать страну. Там 50 тысяч осталось всего. Ну что, совсем уже что ли? Как из 50 тысяч можно возродить страну? Это вообще невозможно. Да, сейчас опять второй взрыв и все, ноль выживших и все. О, сейчас набухаемся, да? Нормально. но ну, мы, наверное, серию будем заканчивать, наверное. Потому что реально уже затянули а, очень я. сильно. Это я мигом. Это я не Сейчас мы к цену досмотрим, потому что это к именно. Мы тут особо двигаться не умеем. Ну, конечно, не близкий. не не я не буду ваш компот пить, я не хочу. Дадим. А что, давно пора? Да иди ты. Нет, я не предлагаю. Да, ну да, да. Зари и Крайсер, э, вы сами знаете чего? Да Нет, какой? не знаю. Да. Мне имя. да. Ермака. Но чего? А, потом а, ну Значит, и ладно. чем <связано> компотика, <связано> да? <связано> ну, реально компот какой-то. Ничего себе. Нормальный такой компотик. Давай на Комп мата, карта. А мы где сейчас? Ковчег. Не так уж далеко от Москвы. Наверное, долго. А мы, получается, сейчас где? В чистой воздухе? Да, да реально, чистый воздух, серьезно. Короче, давайте, наверное, на этом закончим. Потому что видео реально затянулось Навер... Надеюсь вам понравилось начало нашего прохождения игры Если хотите продолжение, вторую серию А вы, я уверен, хотите Потому что игра очень интересная и захватывающая так Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте всем пока-пока